Всем привет всем моим подписчикам и тебе случайный гость моего канала. В сегодняшнее видео я хочу снять про антивирусные утилиты. Случаев, когда может потребоваться проверка компьютера без установки антивируса очень много. Бесплатных антивирусов с каждым днем все больше и больше, но есть те, которые всегда должны быть под рукой, чтобы не искать их ссылки в сети интернет. Итак, к вашему вниманию я хочу представить список зарекомендовавших себя в работе антивирусов без установки, антивирус-сканер Dr.Web, Касперский вирус Removal Tool и антивирус AVZ. Давайте я вам их продемонстрирую. Вот эти антивирусные утилиты, ссылку на скачивание этих утилит вы можете увидеть под моим видео, давайте откроем каждую из них, так здесь мы нажимаем, я согласен принять участие, нажимаем продолжить. И начинаем проверку. Итак, вот быстрая проверка закончилась. Длинулась она 7 минут 4 секунды. И нашла 3 угрозы. Нажимаем «Обезвредить». И нажимаем «Закрыть». Для завершения обезврежения угроз необходимо перезагрузить компьютер. Давайте я сейчас перезагружу компьютер, и потом мы проверим утилиты «Касперский вирус Removal Tool». Найдет ли он что-нибудь после проверки «Доктор Веб». Так, я перезагрузил компьютер, теперь давайте проверим «Касперский вирус Removal Tool». Открываем его, здесь нажимаем «Принять», идет «Инициализация». Так, вот у нас открылся вирус Removal Tool. Здесь вот у нас предупреждают, что Касперский вирус Removal Tool не обеспечивает постоянную защиту. Давайте начнем проверку. Проверка длилась 2 минуты 36 секунд. Как вы видите, ничего не обнаружено. Нажимаем «Закрыть». Теперь давайте проверим компьютер на вирусы утилитой AVZ. Открываем. Здесь устанавливаем галочки, что нам надо проверить. Выполнить лечение и нажимаем. Да, здесь вам необходимо нажать вот здесь «Обновление баз». Нажимаем «Пуск». Автоматическое обновление успешно завершено. Обновление базы не требуется. Ну я до этого уже обновлял. Вам при скачивании надо будет это проделать. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Запустить». Как мы видим, проверка завершена. Проверка длилась 11 минут 14 секунд. Найдено вредоносных программ 0. Закрываем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.